Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о своем орхидейном детском саде. Вот такой детский сад из четырех орхидеек, деток полинопсиса. У меня сейчас находится одна детка, которая уже отсажена 4 месяца назад. Вот такая не 4 четвертый а месяц назад вот у нее пятый листик растет вторая детка отсажена только вторую неделю назад и еще две детки которые буквально отсажены на днях отсаживаю я орхидеи детки орхидеи когда у них корешки не менее 3-5 сантиметров и также э, хочу рассказать, как я поливаю орхидеи в первые дни. Каждое утро я опрыскиваю, вот так, опрыскиваю пору возле... моих орхидей. Почему только опрыскиваю, а не поливаю снизу погружением, как взрослые растения? Потому что корешков мало, они еще не оселили весь субстрат. И если поливать так, как взрослые растения, будут гнилостные явления в коре, и ваше растение может просто пропасть. Когда орхидейка прожила в субстрате уже без мамки больше неделю, я немножечко где-то на сантиметр раз в два-три дня, раз-три дня приблизительно, погружаю растение на 5 минут в воде, не растение, а горшочек на 5 минут в водичку чтобы чуть-чуть увлажнить нижнюю часть субстрата. Для чего это нужно? Корешки орхидеи тянутся к источнику влаги. И вот они будут тянуться влаги. Эта орхидейка проливается уже она давно. Вот эта орхидейка, она уже давно отсажена. Поэтому за ней ухаживаю как со взрослым растением. Но если у меня взрослые растения стоят на подоконнике, на западном подоконнике, то эта орхидейка пока находится в метре от подоконника, чтобы ей не было так жарко. И меньше испарения влаги было. Корешки все-таки у нее недостаточно сильные. Хотя уже их штук 7 росло удачи вам выращивание деток орхидей если у кого-то возникнут вырастут излишние орхидеи будем меняться до свидания